Добрый день, меня зовут Журавна Насиба. я являюсь сотрудником компании Equip Group. Сегодня я расскажу вам про гриль для кур. Грилирование курицы имеет множество преимуществ. Продукт получается полезнее, поскольку не используется жир, и вкуснее, поскольку нагревается не постоянно, а с перерывами. При постоянном нагреве часто образуется высушенная корочка, как это происходит, например, при жарке на сковороде. Корочка препятствует дальнейшей прожарке продукта целиком. Инфракрасное излучение прогревает не только поверхность продукта, но и проникает внутрь на 12 мм. Если правильно подобрать интенсивность нагрева, то продукт приготовится быстрее, а потери мясного сока будут меньше. Блюдо получится сочным и нежным. В качестве энергоносителя используется электричество и газ. Газ обходится дешевле, но использование газового гриля требует хорошей системы вентиляции. Куриные грили с вращающимися шампурами имеют простую конструкцию. При выборе гриля надо предоставлять объем продаж часы наибольшего спроса. От этого будет зависеть количество шампуров, его размеры и мощность. Время приготовления зависит от выбора режима массы курицы и колеблется от 50 минут мм до полутора часов удобно если гриль укомплектован под доном для сбора жира а лампа защищена жаропрочной накладкой. У дверей может быть магнитная защелка. Хорошо, если есть возможность включать не все двери одновременно, а их определенную часть. Так можно сэкономить электричество. Потери тепла сократит хорошая теплоизоляция корпуса и стеклянных дверей. Грели карусельного типа сконструированы по более сложной схеме. Они оснащаются более усовершенствованной панелью управления и стоят дороже. Но у них и больше возможностей. Например, в некоторых моделях можно создавать авторские программы. Иногда в них можно включить переход в режим хранения после приготовления. В грилях карусельного типа можно готовить и другие продукты. Крупно нарезанный картофель, початки кукурузы и болгарский перец. Самый надежный материал для облицовочных панелей – нержавеющая сталь. Дверь должна быть из ударопрочного термостойкого стекла. Расположение тена в трех плоскостях обеспечивает равномерное прожаривание.